Рубрика Мурашки. Истории рапино. Часть девятая. Неприкаянный К. Слышишь, ветер гуляет снова по рапино. Неприкаянный нам песню несет свою. Ты закрой, моя радость, крепче свое окно. Ты закрой его крепче, а я тебе объясню. То считает, что жизнь опасна и нелегка. Тот не жил никогда в том доме, где вырос Ка. Где улыбка у матери ярче, чем лунный свет. Где запуталось солнце в яблоневой листве. Где у с книгой сказок сидит отец. И у каждой сказки лучший всегда конец. Где спокойной ночью спишь в предвкушении дня. Где тебя ожидают радость, любовь, семья. Ка там розы. Не встречая горести никогда, Ка не знал ничего к своим двадцати годам, И не тронула бы его авторская рука, Если бы не сдружился с ветром однажды Ка. Безыменный ветер, странник и балагур, Он летит по земле, секреты снимая с губ, Для него ни закрытых мест, ни законов нет, он увидел так много, что знает на все ответ И когда он весной прилетает навстречу с к То приносит истории, полные облака Ка садится под старым кленом, берет блокнот И из ветру историй новые создает Ка, я видел одно из самых чудесных мест Где испанский старик построил из камня лес Посвятил его богу, Ка, не собор, а рай но в дороге до церкви Ка его сбил трамвай. Ка, вчера целовал я женщину меж Ключиц. Она так танцевала, краше любых цариц. Столько Ка она захватила людских сердец. А вчера от законной пули ей был конец. Ка, я видел рассвет на шпилях московских крыш. Ка, я маски носил межвенецианских ниш. Море Ка боятся в любом уголке земли. Ка, так много секретов люди в нем не нашли. Ветер пел про людей, про земли и про моря. КА записывал все в тайне себя коря. Как тому, у кого все видят вокруг глаза, хоть одну историю новую рассказать? Ветер СКА говорил всю ночь посреди весны, а потом улетал на новый конец страны. КА один оставался и клялся в который раз. Уж на следующий год он сможет найти рассказ. Год ступал, как обычно, светил спокоен, свят. Ка опять не нашел истории у себя. Когда мир твой красив и строен, как небеса, Ничего ты не можешь путного рассказать. Что не утро, то хлеб на стол и без крошки пол. Что из этого Ка сам выгрос и поборол. Что не день, то спокойно море. Уютен дом, вечный штиль и покой, Ка в жизни не видел шторм. И когда в Рапино весною вернулась ночь, Ка отправился к ветру со штормом просить помочь. «Безыменный ветер, столько безликих лет я записывал все, что видел ты на земле, но пока ты по свету шел, что не день, то шоу, у меня тут все было приторно хорошо. Как могу я писать истории про людей, если я ничего не знаю и был нигде? Как могу я понять, скажи мне чужую боль, если жизнь никогда не била меня собой? Это ты, безыменный ветер, повсюду вхож. Ты танцуешь в газетах, целуешь легонько рожь. И ребенок каждый так на тебя похож. И влюбленный каждый так на тебя похож. Ты смотрел на восход империй, богов, царей. Ты игрался с кудрями божеских дочерей. Ты истории увидел столько, что лишь пиши. У меня же все тело, что слепота души. И пока тебе шепчут тайны, я здесь в тепле. И уютен дом мой, и вкусен, конечно, хлеб. Только мир мой, в лучшем случае сотни верст, пока ты пролетаешь за год по сотне звезд. Пока мне говорят о мелочи, врут в большом, для тебя всякое сердце с открытым тебе окном. Пока я тут считаю время, монеты, скарб, ты свободен, богат и вечно не будешь стар. Я хочу быть таким, как ты. Научи меня. Я готов этот дар на все, что имею, выменять. Безымян. Ветер шепчет ему, ну что ж, забирай этот дар, раздумаешь, унесешь. Только мир этот ка, хоть ярок и хоть широк, но тебе преподаст болезненный он урок. Только вот что, раз ты мне был столько весен, друг, я оставлю шанс тебе бросить твою игру. Двум ветрам нет простора в маленьком рапино. Я займу твое место, а ты же? Очнешься мной, но захочешь назад, зови меня от души, у тебя время есть, те годы, что мне прожить. Но запомни-ка, людской ненадежен век. Возвращайся-ка, пока я тут человек. Как случилось, то не виделись небес, Только ветер теперь при теле, а Ка мой — без. И пока один поднимается над землей, то второй остается снизу с его семьей. Ка летит по земле, сквозь страны, сердца насквозь. В каждом доме он неприметный случайный гость. По минуте на дом, по суткам, на новый град. Ка стремится вперед, боясь посмотреть назад. И пока он истории ветренно собирал, безымянный ветер землю его топтал. Не заметил подмены старый уютный дом. Жизнь ступала без Ка собственным чередом. Только чем больше Ка смотрел мира поперек, Тем остри понимал, что ветер его берег. И однажды, устав быть ветром без очага, Ка вернулся назад сквозь годы и облака. Безыменный ветер. Я видел на свете все, чем живет человек и что он с собой несет. Я смотрел на закат империй, богов, царей, на усталые лица божеских дочерей. Те истории, ветер, что ты мне долго пел, это малая часть о правде и о судьбе. Ты молчал о мужчинах, бьющихся ни за что, на войне, у которой вечно один итог. Ты молчал о девицах, поданных на костер, потому что они красивее своих сестер. Ты молчал о младенцах, брошенных у реки. Ты молчал и про то, как брошены старики. Ты молчал о сожженных книгах и городах и о том, что огонь и ветру вселяет страх. Я хотел бы забыть про то, что увидел там. Я хотел бы забыть про то, как тобой устал. Я прошу тебя, ветер, Дай мне назад, покой, я хочу возвратиться, ветер, к себе домой. Только сверху К время правильно не видать. Он летел по земле, а снизу летят года. И когда К спустился к дому, где был рожден, то увидел там только землю и старый клен, а у клена стоят три старых немых креста. И четвертом К теперь никогда не стать. Слышишь? Ветер в окно стучится, приносит шторм. Неприкайный ка свой ищет погибший дом.